Ради чего или ради кого ты живешь, там, дочери квартиру купить, теперь я буду бизнесменше и так далее. Дальше, самый страшный вопрос, который я советую никогда в жизни не произносить. Этот вопрос звучит так. Этот вопрос звучит так. Почему? Не произносите никогда этот вопрос. Не почему. Поменяйте слово вопрос, почему, на слово, да зачем он мне сдался. То есть, в тот момент, когда почему так произошло, говорите, зачем он мне сдался вообще? Дальше. Никогда не говорите, он от меня ушел. Всегда говорите, пошел он от меня. Если у вас есть подруга, которая говорит, от меня муж ушел, говорите ей, это он не ушел, это он пошел от тебя. В собор Парижской Богоматери. Обычно женщина говорит, я теперь никому не буду нужна, потому что я некрасивая, я могу сказать, кому вы не нравитесь, у того нет вкуса. Большое количество мужчин только и мечтает за тем, чтобы с вами жить и вас любить и так далее.